Привет! На связи как обычно Антон. Детские средства передвижения уже давно вышли на новый уровень. Любой взрослый приведи их захочет вновь вернуться в детство. Хотя что я вам рассказываю, сейчас вы сами все увидите. Если этот ролик вам зайдет, то обязательно поставьте ему лайк, подпишитесь на канал и оставьте комментарий, это дает огромную мотивацию на скорейший выпуск новых видео. И не забывай, что в конце видео конкурс на 1000 рублей. Все, погнали! Первой на очереди будет, не побоюсь этого словосочетания, произведение искусства. Не знаю, как людям удалось сделать такое, но, черт возьми, это супер круто! Какая-то команда соорудила настоящую Феррари из дерева, имеющую разве что детские габариты. Получилась вся картина крайне впечатляющей и интересной. Машина супер проработана, имеет сделанные под серебро диски, яркие фирменные значки, дворники, руль, да и в целом все то, чем располагает реальная модель. Не представляю, насколько счастливы детишки, которым удалось посидеть и покататься в этой машине. Автор следующего видео очень любит ездить на всяких внедорожниках по даче и разным сложным трассам. Подобное увлечение он решил привить и своему младшему сыну, которому и подарил вот такой вездеход. Он имеет большой размер, в него мог бы вполне поместиться и взрослый человек, по крайней мере мне так кажется. Отец оснастил его двигателем на 170 кубов с электронной системой впрыска топлива, электростартером, высокой передней и задней подвеской в совокупности с надежным амортизатором, а также регулируемым ограничителем скорости. И, честно признаться, это лишь часть того, что мне удалось запомнить. Каждый ребенок в детстве мечтал стать кем-то, когда вырастет. Кто-то загадывал космонавта, кто-то полицейского, кто-то танцора либо певца, а судя по всему сын создателя этого видео сильно хочет стать пожарным. Потому что иначе я не могу объяснить решение папы сделать ему такой подарок в виде этой машины. Пожарная тачка получилась очень компактной и цельной, будто все в ней соблюдено идеально. И игрушечные размеры вместе со смешной формой, и фишки по типу сигнализации с держателем для лестницы, и многое-многое другое. Теперь дети однозначно могут притворяться пожарными и решать какие-нибудь бытовые дела. Например, помочь снять кота, достать какой-нибудь предмет или потушить маленький огонь. Тут уж на что родители с их фантазией будут гораздо. Кто-то подумал, что им вот эти машины социальных служб совсем не интересны. И куда увлекательнее было бы создать настоящую бастачку. Да, именно ту, которая сразу возникла в вашей голове.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 Хотя сейчас в качестве раритета она не сильно проигрывает в цене. Как только наступает теплая пора, люди сразу же выходят к морю и начинают проводить там довольно большую часть своего свободного времени. В такое развлечение, само собой, привлекаются и дети, которым подбираются все различные активные занятия. Но автор вот этого видео захотел придумать что-то оригинальное и создал под сезон свою собственную электролодку. Она получила небольшие размеры, красивые окрасы и большую функциональность. Транспорт способен перевозить до нескольких пассажиров, он очень просто управляется, а также развивает высокую скорость. Из-за подобных характеристик на такой лодке просто изумительно было бы путешествовать по какой-нибудь речке или озеру.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 С музыкой, кстати, помогает многофункциональная встроенная магнитола и мощные динамики сзади. Клевый уличный вариант. Наземный и водный транспорт уже был, поэтому настало время показать и воздушный вариант. Взрослые мужчины потратили немало времени на создание этого чуда. Получился аналог настоящей модели под названием Old Crow P-51. Да, вынужден вам сразу признаться, эта модель не летает.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 Недавно я наткнулся на одно видео, в котором парень ездил на чем-то крайне необычным, но в то же время очень интересным. Поэтому я решил, что просто обязан показать это и вам. Встречайте! Дрифт-тележка! Пользователь располагается на небольшом сиденье сзади, ставит ноги перед собой и дальше лишь управляет рулем вместе с ручником, находящимся с боковой стороны. Эта штука доставляет море эмоций, если имеется возможность проехаться по небольшому склону. Не знаю, как автор такого изобретения до него дошел, но идея по-любому крутая и заслуживает, чтобы о ней узнали. Следом, я хочу показать вам кастомный мини-байк, выполненный в черно-желтой расцветке. Он имеет удобное кожаное сиденье с индивидуальным принтом создателя, крутые амортизаторы по бокам, отвечающие за плавность движения машины, мощное шипованные колеса, гарантирующие преодоление любых препятствий, а также усовершенствованный мотор, дающий возможность разгоняться до приличных скоростей. Все это собрала в себе такая вот малышка. Признаться честно, я бы и подумать о таком не мог, увидеть ее на улице впервые.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 Ну а что еще нужно ребенку для счастья? Если, как я сказал раньше, многие создают какой-то небольшой транспорт для своих детей, то другие делают это же самое, но теперь для себя. Так мужчина из этого видео придумал очень клевый танк, получившийся просто сумасшедше крутым. Танк получил настоящий гусеничный ход, свойственный ему темно-зеленый окрас, двигающуюся пушку, яркую подсветку и удобное управление. Мужчина крайне доволен своим изобретением, это видно по его лицу. Да, честно признаться, я отлично его понимаю. Когда делаешь даже самые простые вещи, но самостоятельно, ощущаешь это совсем иначе. Вещица, что я теперь вам покажу, сразу может напомнить транспорт, уже рассматриваемый мной ранее. Однако она имеет свои приколы. Так с этой крутилкой вам не обязательно искать неровную поверхность, чтобы скатываться вниз с приличной скоростью и дрифтить. Она способна делать все то же самое, но на ровной поверхности. А простое управление позволит сажать в нее даже детей. Тачка имеет компактные габариты и большие колеса. Она устойчива на земле и поражает наличием нескольких скоростей, которые шикарно подходят для людей от новичков до профессионалов. Хотел бы я найти такую, чтобы повеселить своих близких. Эх! Автор следующего видео соорудил для своей дочки всеми любимый зимний вид транспорта под названием «Снегоход». Эта модель работает на моторчике и запросто может ездить по ровной поверхности без дополнительных усилий. Снегоход получился довольно красивым и вместительным. Помимо одного ребенка, там спокойно можно было бы посадить и второго. Да, скорость он развивает не слишком высокую, но учитывая то, что на нем иной раз можно скатываться со склонов или просто расслабляться поездками по снегу, оно и не нужно. Транспорт имеет удобный интерфейс, легкое управление и надежную амортизацию с высокой проходимостью. Просто шикарный зимний вариант получился. Ей-богу. О, а следующий экземпляр лично меня, но очень сильно заинтриговал при первом появлении на моих глазах. Это настоящая мини-гоночная машина из Формулы-1. Такой болит вышел крайне правдоподобным. Создатели наделили его карбоновым корпусом, мощными колесами, крутыми воздухозаборниками вместе со спойлером, подвеской и прочим таким. В итоге вышла тачка, которая не только презентабельно выглядит, но и способна порвать любой другой карты или что-то похожее. Все вот эти гравировки на колесах, выделяющиеся части внешнего вида, все в совокупности делает картину целостной и завершенной. Лично от меня создатели получают громаднейший респект за проделанный труд».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 Ну а в прошлом конкурсе победил Влад Чебак. Я с тобой свяжусь, и в течение суток ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи и всем пока!